Всем привет! С вами будем сегодня опять рассматривать настройку прокси, но на этот момент я подобрал для вас интересное видео. Будем также настраивать, уже мы, по-моему, рассматривали с вами настройку на сайте King Service. Вот, мы будем сегодня настраивать на этом хостинге. Сервак уже куплен. Также куплено три подсети из 48-го блока. На один сервак мы будем настраивать три. Три подсе подсети на, По 100 прокси на каждую подсеть Это будем делать При помощи автоматизированного скрипта Как я это люблю делать Баш скрипта, который мы заливаем на сервак Я уже подключился к хостингу Вернее к серверу Уже создал скрипт И его залил на Именно в папку root Непосредственно на сам сервер Так, сейчас откроем Сам скрипт так, в самом скрипте мы э, указываем э, три подсети, первая подсеть, вторая подсеть и третья подсеть, э, как вы видите, то есть вот они три подсети, нам нужно указать три подсети, что я сделал, указать IP в 4 от самого сервака, указать начальный порт, который мы будем э, формировать в конфиге 3 прокси CFG, то есть начальный порт 30 тысяч будет, и э, указать то количество э, прокси айпи которую мы будем генерировать и настраивать на каждой подсети. То есть, если 100 прокси мы указываем, то, соответственно, создастся 100 прокси на одной подсети, 100 прокси на второй, 100 прокси на третьей. То есть, в совокупности получится 300 прокси на сервак. Здесь указываем, так как скрипт это для создания прокси с одним логином и паролем, здесь указываем логин от прокси и пароль для прокси. Ну что ж, поехали. Ну, перед этим, конечно, нужно подредактировать этот сам скрипт и сохранить его непосредственно на самом сервере. И после этого просто-напросто запустить, что мы и делаем. Так, команда для запуска сейчас, я ее тоже подредактирую, еще не создавал. И нам нужно само имя с расширением непосредственно самого скрипта копировать и откроем, <кх> подредактируем немножко вот этот файл. Так, нам нужно непосредственно дать доступ на редактирование и использование этого скрипта. И непосредственно сам, сама команда bash для запуска, bash скрипта и путь указываем до самого скрипта. Все, это две команды, их можно копировать одновременно и вставлять уже непосредственно в консоль сервера. Так, с правой кнопкой кликаем на, в область консоли. Первая команда срабатывает автоматически, и вторая команда, чтобы запустить, нужно нажать Enter. Все, теперь что нам нужно сделать, это ожидать. Но чтобы нам просто так не сидеть, мы мы будем сейчас формировать уже прокси-лист. Я использую обычный Excel-файл, как вы уже помните и знаете. Для этого у нас есть все данные, у нас есть IPv4, на который у нас будет на входе. И есть, есть также начальный порт, который будет увеличиваться э, от 30 тысяч И будет продолжаться 3001, 300, 3003 и так далее. И также есть логин и пароль. То есть мы один, который будет один на все прокси. То есть мы, в принципе, можем уже сформировать полный прокси-лист. И потом после того, как настроится у нас сервак, мы сможем просто-напросто прочекать эти прокси. Так. Э, для этого я открываю Excel файл. Так, он, по-моему, где-то здесь и находится у меня. Открою через непосредственно через формирование прокси. У меня есть уже Excel файл готовый. И здесь мы заносим данные. А непосредственно, как я уже говорил, IPv4. У меня здесь уже шаблончик есть. И я, в принципе, просто меняю данные и растягиваю до нужного порта так и у нас нам нужен еще э, логин и пароль тысяч у меня э, это стандартное значение логин вот такой его тоже вставляем вот в это значение и пароль э, тоже мы берем непосредственно со скрипта который у нас на данный момент еще работает Так, так и уже здесь вот формируется уже прокси лист. У меня формат IP, порт, собака, логин, пароль. Так, и нам нужно всего лишь 300 прокси. То есть увеличиваем до значения 300. Это будет первый 30 30 порт, насколько я понимаю. Нет, 30299 порт. Копируем и вставляем уже в блокнот, в обычный документ. И сохраняем как? Так, мы сохраним по номеру, IP документ. Сохранить. Запоминаем 204-126. Сохранить. Все, что нам нужно ожидать. Так, и вот здесь вот а, возникает некоторая проблема. Я забыл в скрипте, а, в самом убрать это а, именно вот эту вот команду. Upget то есть обновление системы в, в на King этой команды эта команда не требуется то есть мы можем сделать просто апгрейд апдейт а апгрейд уже нам не нужно чтобы у нас в автоматизированном все автоматизации то есть это все в автоматизированном режиме прошло а если мы не нажимаем апгрейд то здесь получается нужно вручную выбрать директорию и подтвердить свое действие но так как, чтобы избежать вот этих всяких лишних нажатий кнопки и максимально автоматизировать, то есть по максимуму автоматизировать процесс, мы просто убираем Update, Upgrade команду. И на этом все. Больше нам ничего не надо. И это я забыл, к сожалению, сделать, но ничего страшного, я думаю, в этом нет. Так. Еще что хотел сказать, пользуясь моментом, еще хочу порекламировать свой сайт, как поднять прокси IPv6. Здесь найдете достаточно много информации по поводу как настроить прокси IPv6.